В большом-большом городе жила семья Ивановых. Жили и вроде не то жили. Но однажды папа сказал, надоело мне ходить на эту дурацкую работу. А мама сказала, мне не нравится быть прислугой для всех. Дедушка пожаловался, я устал от больницы лекарств. Сын вспомнил, мне в институте скучно. А дочка закапризничала, меня никто не любит. И начались в семье тяжелые времена. Мама с папой без конца ругаются. Дедушка с бабушкой впали в депрессию, сын засел за компьютерные игры, а дочь связалась с плохой компанией. И не могут они найти выход из этой ситуации. Долго вся семья думала, пока мама не вспомнила, что ее подруга, тетя Анфиса, недавно рассказала, что у нее началась какая-то волшебная жизнь. Сразу же бросилась мама звонить подруге. она и рассказала. «Маруся, никакой волшебной палочки, это все наука психология». Недавно попала я на игру одну к психологу Виктории Чупахиной и открылось мне все о жизни и о счастье моем. Это не просто игра, специально разработанная другим психологом Лилией Кох, психологический метод познания себя. Это теплая атмосфера в кругу интересных людей, это способ раскрыть в себе потенциал для счастливой жизни. А называется игра это Феникс. Как легендарная птица я тоже словно сгорела после развода и потери работы. А после игры «Феникс» как будто возродилась и уже сейчас чувствую себя счастливым человеком. Так что по-дружески рекомендую сыграть в игру с Викторией Чупахиной всей семьей. Поделилась мама этой новостью с мужем, и в этот же день они записались на игру «Феникс» к Виктории Чупахиной, которая проходила в ближайшую субботу в их большом-большом городе. Все семьей играли Ивановы, и так интересно было им, и так душевно, даже через год магия игры напоминала о себе. Папа сменил работу и купил машину, о которой только мечтал. Мама, как и мечтала, открыла маленькую домашнюю кондитерскую. Бабушка с дедушкой молодость вспомнили снова на лыжи встали. Сын перевелся в архитектурный вуз, а дочка влюбилась и готовится к свадьбе. Часто Ивановы встречаются за ужином, делятся хорошими новостями и вспоминают, как однажды игра изменила их жизнь. И стала уже Маруся своим друзьям и родственникам рекомендовать играть в Феникс. Ведь ей хочется, чтобы ее тоже окружали счастливые люди. Ведь Виктория Чупахина игру проводит не только в Москве, но и в Петербурге, и в Сочи, и в далеком Южно-Сахалинске, и в Ростове-на-Дону, и во Владимире, и в Казани, и даже в Абхазии бывает Виктория Чупахина с Фениксом. И во многих других городах. А вы, друзья, хотите попасть на игру и стать счастливее? Так не откладывайте! Участвуйте в своем городе в любой из групп Виктории Чупахиной. Просто кидайте заявку на почту или оставляете заявку прямо на сайте. Все и каждый имеют право быть счастливыми, быть довольными собой и жизнью. Игра Феникс готова открыть вам дверь не только в глубины себя, но и в светлое будущее.